Да, да, да. 2, здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Фото. Да, Короче, мы у на канале будет да, давай. Удачи. Ладно. о я о о я Круто. генератора Где он? А. Не понял. Что это? Он, он ко мне в дом зашел. А у нас сейчас ехать. Что это было? <сос> Мы беги. тут с челиком идти на развод с челиком. Я челик его привел. А что он сразу ко мне в дом зашел? Пессуна. Ой, я всех... Он вижу, что к нам идет. Мы сейчас с почетом первый идти Да. Мы починили. Помогите, пожалуйста. Я восстанавливаюсь просто. Я за силой восстановлю. Он повесил нами. А, он меня сейчас возьмет. Тут BMW кинь. Он ждет вас, придет. тихо, тихо, я иду. Тихо. Тихо. Ушел. Ушел, Я ползаю. Он меня сейчас увидит. Он тебя взял. Я знаю. блин да он какой-то жесткий я видел я видел бежим а ага. да он какой-то сильно жесткий Мне, садится очень все посвечуй садись давай здесь давай кто там чел уже откинулся угу. спасибо что не промазал нет внимания Думаю, да нет, тут 10%. Ну, в доме может быть BMX еще. Да. да нет, тут нет, тут нету. А за мной. У меня инструменты есть. Да. Еще. Может челика спасем? Я пойду спасу С Ну что возле него стоит, чтобы ты понял. Я нашел генератор посреди него улицы был. Ну у нее есть аптечка, она сама себя полечит. Ой, я вижу их. Они, выходите там. Он за мной бежит. Это за чему? А, все, он меня потерял. Я сейчас один починю второй генератор. Я свалил от него. Давай чини, я вас пущу. Почти... Я убегаю тут от него. Беспонятно. Это мираж, боже мой, я испугался. Я ни разу не промазал Мы... надеюсь, он сейчас не придется здесь он ко мне не придет. я починил второй генератор с нуля а где Челик у да нас? будет свет не не не не буду а Челик откинулся мы вдвоем остались ну круто а нет, мы, не а мы починим. нет втроем Дернулся. а вдвоем я сейчас тотем очищу нет он за мной он за мной бежит прикольно а мне не, не очень это миражку. Ну, нет. <пишись> я свалился. Нет, я не свалил, он за мной. Нет. <пишись> Что за дичь? Как это такой вообще. Я ж говорю? Тоже почему Он тебя да. видит. он тебя видит. Сейчас. Ну все, теперь меня спасай. Ну сейчас. Он уже, он убежал, он вообще в дом зашел. Давай, ты успеешь. Пики быстрее. Нет, Мираж этот. Снимай. Вали. Да.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 Что это такое? А чё ты меня не подлечил? Я тебя подлечил. Нет, ты меня не подлечил. А что это было? У меня немного осталось, давай. Он меня видит, у меня какой-то свет. Блин. Он бежит. Да не, он какой-то слишком сложный. Нет, Иди он, сюда. Он не сложный. Иди нахер от меня. Вот, он телепортировался ко мне. Я его отвлек. Он за мной бежит. Я, я сваливаю. Падла. Да подожди, он за мной бежит. Да нет, он какой-то слишком сложный. Нет. Против него невозможно он играть вообще. Он телепортировался ко мне еще. Это не телепорт, это мираж, это его клон. А, то есть это не он? Да. да. да. А, что? Теперь мне надо люк найти без ничего. А дело искать? Главное. Он где побежал? В дом, он в я, доме. Я вижу, он меня, он меня увидел. Он быстрее. Он к тебе бежит? А, ну да. Беги ко мне. Я не попал. Круто. Замечательно. Он промазал. Я сейчас дохну. Я как бы тоже. Да. <связываю> Да побачим меня класс может это просто батяра а реально кстати о быстрее загрузили смерти я знаю эту карту Чистил. Алло. Вот. <смех> <Это тем. смех> понятно, понятно. Почистил. Вот так надо говорить. Почистил. Почистил. Почистил, да. Почистил. Генератор чин. Вычистил. <смех> Вылезал. <смех> Вычистил. <смех> Где он хоть? Я не знаю. Он гонит за, за человеком. Я не генератор? Но если я сейчас чихнул, и сейчас при на реакцию будет, это была... это была, роковая моя ошибка. Нет, я не чихнул, я засмотрелся М -м -м. и взорвал. Да. Что происходит? Я еще ни разу не помазал. Что происходит? О, я нашел уже ворота. Я тоже у вас ворота. О, привет. Привет, я починил. О. О. Сейчас таки придем, забываем. Да нет, сейчас надо хвостом починимся. Нет? Не знаю, я даже маньяка не видел. Да я тоже. Да не... чё так часто? А что так часто, боже? О, я опять всех вижу с костями. У меня просто легендарный навык. Он, кстати, рядом с нами, маньяк. Я знаю, что. Только не промашу. Я не а... промазываю. Чё так много? У меня так быстро. У меня очень чё? много было. Вы... Я задание почти генератора. выполнил. Сидём. Пока челики фигней страдают, мы вдвоем уже с тобой три генератора починили. Вот тут, по идее, должен быть. Да-да. Да, да, да, А че так быстро начали? Ну мы же вдвоем чиним. О, я опять вижу. Я тоже вижу? Маньяк далеко, маньяк далеко, все чиним. Маньяк. Маняк. А я же бесконечно не могу смотреть сквозь термину. Меня на пару секунд только отображают. Да, мы уже четвертый чиним. Все, давай последний генератор остался. я его даже не видел. Он бежит. Давай последний генератор. Может он в доме вот тут? Он идет сюда. Погоду нас видел. Так на если лишь? Ой, он идет. Беги! Ой, ой, ой бежим! Все, мы он Там челика поймал. Идем чинить. А где, где то здесь опять идет. Сюда. Ой, где он, а вот, вот. Он он он тихо. Он убил сразу. Что? Ой, я нашел, вот. Он сейчас. Ну, а, нашел? Да вот. Я помог. Отлично, половина. Быстрее, пожалуйста. А, надо ну, еще ворот открыть. Ты отвлекай, да. Ты отвлекай его, я буду ворот открывать. Ну кто успеет, тот откроет ворот. Понял? Nice. А у меня адреналина, но я быстрее сейчас забегу. Он у себя в подвале повесил, Быстрее открывай. Он бежит. Нет. Нет. Беги. Нет. А дичь? Я открываю. А меня? Он я меня повесил спасу. здесь. Ты. Я тебя спасаю. Я тебя спасаю. Ты же надеюсь, его видишь? Ну, сейчас мне убежать надо. Сначала, а, потом а я смогу сам? А, он за мной бежит. Нет. Я бегу за тобой, я главное сейчас туда спасую. Не, я не смогу. Что? Нет, прикинь, прикинь. А что ты не взял навык? Я брал навык, он не, раб... он не всегда работает. Только открыли двери. Uh -huh. Меня убили. Ну... Я бы мог сбежать, но я, я, я решил тебя. Что... Booba, booba, booba, booba, booba, booba, booba, booba, booba, booba, booba, booba, booba, booba, booba, booba.